У меня для тебя отличные новости. Сегодня абсолютно на всех серверах Барвихи РП будет проходить слет домов и квартир, а значит, у тебя будет отличная возможность поймать себе какую-нибудь хату по госцене. И в этом видеоролике я тебе расскажу, где, что и во сколько будет проходить, а также дам лично от себя пару дельных советов о ловле домов и квартир. Ну а перед началом данного видеоролика я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП. И чтобы принять участие,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 группе вконтакте вот такой вот пост что мол игроки за совсем короткое время проявили просто дикую активность с просьбой провести слет домов и квартир и уже сегодня мы сможем словить себе жилье своей мечты слет начнется с 5 часов конкретно на первом сервере и проходить он будет примерно до 8 до 9 вечера по московскому времени на втором сервере слет планируют запустить в 17.20, в 17.40 его планируют запустить на третьем сервере в 6 часов вечера слет домов и квартир начнется на четвертом сервере Барвихи РП. На пятом сервере слет запустят в 18.20. Шестой сервер откроет слет домов и квартир примерно в 18.40. На седьмом сервере запустят этот слет в 19.00. На восьмом сервере в 19.20. И на нашем девятом сервере Барвихи Успенская слет ожидается примерно в 19.40. Конечно же, это не стопроцентное точное время. Как правило, частенько данные слеты немного запаздывают, потому что спецадмины заходят на все сервера по очереди. И на каком-то сервере Просто-напросто слет может немного затянуться, соответственно, на следующем сервере слет может начаться чуть позже обещанного времени. Но это конкретно примерное время, то время, с которого нужно уже ожидать, с которого нужно уже готовиться к ловле домов или квартир. Я, например, ловить сегодня ничего не планирую, так как у меня всего-навсего два слота. Третий слот за донат я себе пока что не приобретал, и эти оба слота у меня уже давно заняты. У меня есть уже однокомнатная квартира в элитке в Мурина, и я недавно приобрел себе новенький домик в деревне железнодорожная но я скорее всего залечу сегодня все-таки на 9 сервер возможно даже и на 8 -й. понаблюдаю за этим слетом посмотрю как вообще все это дело будет происходить возможно даже запущу стрим но не буду тебе пока что ничего обещать и если у тебя так же, как и у меня имеется в собственности какое-либо жилье то обязательно не забудь его оплатить перед слетом как правило квартиры или дома оплачивать у нас на серверах не не обязательно они никуда не денутся они просто так никуда не слетят слететь они могут только в том случае если ты их давно не оплачивал аренда подходит к концу и спецадмины запускают вот такой вот подобный слет только в этом случае может слететь твое жилье так что обязательно не забудь все это дело проверить и в случае чего оплатить ну а также я хочу тебе дать пару ценных советов по ловле данных квартиры домов рассказать тебе о том как конкретно ловлю лично я сам все эти квартиры или дома во время подобных слетов. Я выбираю себе конкретно какое-нибудь местечко, где у нас подряд рядом идут много подъездов с этими квартирами. Довольно часто я выбираю конкретно элитку в Мурино. Здесь у нас имеется два подъезда, в котором по 8 этажей и на каждом этаже по 4 элитных квартиры. Достаточно большое количество элитных квартир и наверняка хоть одна из них как минимум будет слетать. Да и как правило здесь их слетает довольно много. Также помимо этого по бокам от этой элитки у нас имеется еще подъезды с обычными трущобами которые также можно поймать однушки в трущобах по госцене стоят тысяч рублей двушки по госцене стоят в трущобах тысяч рублей элитная однушка стоит 750 тысяч рублей по госу ну а двушка в элитке стоит полтора миллиона рублей ориентируйся по ценам и определись что конкретно ты будешь ловить короче говоря ты выбираешь себе какую-то линию населенную вот этими подъездами линию по которой ты будешь бегать залетать в эти подъезды и пытаться себе что-нибудь поймать. Я советую тебе в первую очередь забежать в самый крайний подъезд, посмотреть номер самой первой квартиры и номер самой последней квартиры и записать все это дело куда-нибудь себе, чтобы ты понимал нумерацию квартир в каждом подъезде, на который ты настроен. И в случае того, когда ты увидишь в чате, что слетает квартира с номером из тех, которые находятся у тебя поблизости, ты уже будешь понимать, в какой подъезд тебе нужно бежать. Также ты поочередно пробежишь по всем подъездам и запишешь нумерацию всех этих квартир у тебя будет четкий план у тебя будет четкое понимание как ловить все эти квартиры где конкретно какая нумерация квартир у тебя находится именно благодаря такому способу в одном из прошлых слетов я сумел поймать в мурино сразу две квартиры я словил тогда себе одну однушку в элитке и буквально в соседнем подъезде я словил себе двушку в трущобах я тебе советую прежде всего выбрать какой-нибудь конкретный участок настроиться конкретно на какое-то место, где ты будешь ловить себе жилье. И, конечно же, записать номерацию квартир, чтобы у тебя было четкое понимание, в каком конкретно подъезде какие номера квартир у нас находятся. Помимо этого участка в Морине у нас есть такие же подобные участки еще и в самой Барвихе. Отличный участок для ловли квартир у нас есть конкретно у воро деталей. Там еще больше подъездов, еще больше квартир. И там также имеется один элитный подъезд. В котором у нас также достаточно много элитных квартир ты можешь проделать точно такую же манипуляцию и на данном участке да в принципе абсолютно на любом участке ты можешь это проделать важно в первую очередь определиться со своим бюджетом и настроиться на какую-то конкретную квартиру или дом также если ты поймал себе уже какое-то жилье и у тебя есть еще один свободный слот обязательно не забудь сразу же после ловли ввести команду slash houses и выбрать свободный слот а то может просто произойти неприятный момент ты подбежишь встанешь на свободный маркер но не сможешь купить себе эту квартиру и пока ты будешь выбирать себе другой свободный слот в это время подбежит какой-нибудь другой игрок и заберет у тебя квартиру прямо перед носом бывает и такое я сам лично в прошлый раз забирал так квартиру перед носом совершенно у другого парня который просто-напросто забыл выбрать свободный слот ну а на этом у меня пока что для тебя все я очень надеюсь что тебе хоть как-то помогут